На первый взгляд ничего сложного здесь нет. Трогаемся с места, крутим руль, объезжаем стойки и всего-то. На самом деле к этому упражнению следует отнестись с полной серьезностью. Учтите, легкомысленное отношение к тому или иному заданию чаще всего оказывается главной причиной неудачи на экзаменах. Для успешного выполнения змейки вам следует обязательно учитывать смещение задней части машины к центру поворота. При повторном просмотре данного упражнения с другого ракурса видно, когда следует поворачивать руль. В избежании наезда задней части автомобиля на стойку, активно поворачивать рулевое колесо можно лишь после того, как передняя часть автомобиля уже минует стойку. Заканчиваются упражнение, как и все остальные, перед линией стоп, пересекать которую запрещается. Сбитая стойка и выезд за пределы ограниченной зоны упражнения – это типичные ошибки.